Здравствуйте, с вами Елена Телицына, и мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. И сегодня мы поговорим о поступлении в Институт психологии и образования КФУ. Я напоминаю вам абитуриенты, что вы можете задавать свои вопросы о поступлении, о экзаменах и проходных баллов в инста-аккаунт в Инстаграме. И сегодня у нас в гостях представители института, на ваши вопросы ответят ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Бибик. Так, его нет. Начальник отдела образования Института психологии и образования Уразова Эльвира Шамильева. Здравствуйте. Здравствуйте. И доцент кафедры дошкольного образования Бичурина Светлана Усманова. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте сразу перейдем к первому вопросу. Планируется ли повышение стоимости обучения в этом году? Да, стоимость обучения ежегодно у нас повышается на 5-6%. Спасибо. А сколько будет стоить обучение на психолога? Стоимость на прием 2022 года устанавливается к началу приемной кампании. Стоимость прошлого года в районе 150 тысяч. Спасибо. Когда начинается прием документов для поступления? Прием документов начинается с 20 июня 2022 года, продолжается до 29 июля. Как поступить в институт после СПО? Нужно сдавать ЕГЭ или внутренние экзамены? После СПО можно поступать по результатам ЕГЭ, также по Абитуриенты, закончившие колледжи, могут поступать по результатам вступительных испытаний внутренних вступительных испытаний. Угу. Какие ЕГЭ сдавать для поступления на педагогику? На направление педагогическое образование? Да. На направление педагогическое образование мы сдаем э, русский язык, общество знания и третье вступительное испытание на выбор математику. Так, биологию или иностранный язык? Спасибо. Сколько в этом году бюджетных мест в Институт психологии и образования? Я так вообще не смогу ответить, наверное, если конкретно по каждым направлениям. Понятно. Большой ли конкурс на бюджет? Да, ежегодно у нас большой конкурс. А нужно ли получать специальную медсправку, если поступаешь на педагогику? Вы имеете в виду на педообразование? Да, да, педообразование. Да, ежегодно проходит медосмотр. При поступлении предоставляется медсправка 086У, форма 086У. Также иностранных студентов интересует, как им поступить в ваш вуз, что для этого нужно? <связывая> По иностранным студентам? Возможно, какой-то экзамен сдавать. Они поступают, приемная кампания для иностранных студентов начинается, началась у нас с 1 марта. И, вста, и сдают они два вступительных испытания, смотря в зависимости от направления подготовки. Какие проходные баллы были в прошлом году на педагогику? На педообразование проходной, средний проходной балл 240 баллов. В каких случаях даются дополнительные баллы? Дополнительные баллы у нас предоставляются по, если человек окончил образовательное учреждение на золотую медаль, по результатам ГТО и определенные льготы по результатам Олимпиад. Предусмотрено ли общежитие для первокурсников? Да. И где оно находится и какие условия в нем для проживания? Общежитие у нас находится по адресу на деревне Универсиады по улице Парина и условия. условия проживания. Условия очень комфортабельные. Угу. Как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Конкретно в наш институт вступительные испытания в магистратуру в формате собеседования. Uh -huh. А где можно найти список вопросов при подготовке к этим экзаменам? Программы вступительных испытаний у нас размещены на сайте приемной комиссии. Uh -huh. Есть ли у вас программы повышения квалификации для, педаг... для педагогов? Так, повышение квалификации педагогов да, у нас проходит, организуется у нас повышение квалификации Османна, да. пожалуйста. У нас курсы повышения квалификации есть отдельный факультет, и там идет и повышение квалификации педагогов различного профиля, и переподготовка кадров. Сейчас посмотрим вопросы в Инсталайф. Абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы сейчас в Инсталайф института сейчас ответят я могу пока по дошкольному Тогда, что вы можете дополнить я бы хотела допол дополнить информацию по направлению педагогическое образование профиль дошкольное образование у нас есть прием документов как в магистратуру там обучение два года и два с половиной года и на бакавриат и на базе средней образовательной школы и на базе СПО. Экзамены сдаются как по ЕГЭ, по результатам ЕГЭ, так и по, как сказала Эльвира Шамильна, по результатам вступительных внутренних испытаний. Экзамены по ЕГЭ предусматривают сдачу русского языка обязательно, обществознания обязательно и на выбор. Это может быть математика, это может быть иностранный язык или биология. Для тех, кто поступает по СПО, предусмотрены внутренние испытания. Это общая педагогика, то бишь педагогика, да, это дошкольная педагогика и русский язык. То есть три экзамена внутренних испытаний. Если вас интересует конкретный набор людей, данного профиля я могу более точно сказать об этом сказать? Mm -hmm. так итак у нас дошкольный образа профиль дошкольное образование по направлению педагогическое образование на балка на бакалавриат обучение очное 4 года это может быть база как среднего специального образования, профильного, то есть педагогического, так и высшего образования. То есть база очень у нас широкая. Не буду повторять, какие экзамены, потому что экзамены я вам уже сказала. Я вам скажу о баллах, которые нужны для при поступлении. Минимальный балл по обществознанию это 45 баллов. По русскому языку 40 баллов, по математике 39, биологии 39, иностранный язык 30 баллов. Количество мест на бюджет у нас в этом году 25 человек, из них с особым правом 3 места. Количество мест на контракт в этом году у нас 5. Если говорить о цене, прошлогодней. А стоимость обучения на контракте у нас была 132 360 рублей. Если говорить о бакалавриате заочном, то обучение 5 лет. Также на базе есть база и СПО, то есть профильное образование. Можно поступать и средне-специальное образование. Это как вам понравится. Баллы те же, что и на очном отделении. То есть общество знания русский язык математика биология иностранный язык 45 40 39 30 в этом году мы набираем 30 человек из них имеет профильная из них особое право имеет три человека количество мест на контракт у нас в этом году 30, 30 человек обучение в прошлом году у нас стоило на заочном отделении. 52 260 рублей. Кроме того, у нас есть магистратура, то есть это психология, педагогическая психология и дошкольного образования. Очное обучение, это два года на базе профильного образования высшей школы. Вступительные испытания по профилю Собеседование плюс портфолио Минимальные баллы это 40 Количество мест на бюджет в этом году у нас 13 На контрактное обучение 3 человека В прошлом году стоимость обучения составляла 143 280 рублей Также у нас второе направление заочное мы приглашаем не только представителей выпускников, мы приглашаем выпускников предыдущих лет обучения на заочное обучение, тот, кто хочет повысить свою карьеру, успех в карьере добиться, то есть у нас направление называется управление дошкольным образованием. Заочное обучение длится у нас два с половиной года, то есть два года шесть месяцев на базе профильного высшего образования вступительное испытание у нас проходит также собеседование и рекомендуем приносить или представлять свой профессиональный портфолио здесь у нас минимальное количество баллов 40 количество мест на бюджете в этом году 17 на контракте 3 человека Стоимость в прошлом году у нас была 59 700 рублей. Добро пожаловать на педагогическое образование, профиль дошкольное образование. Спасибо огромное. Сейчас э, в Инстаграме нам пришел вопрос. Угу. Я работаю воспитателем. Ага. Могу ли я поступить на логопеда? Конечно. Да, конечно. Да. Выбор э, широкий, очень э, различные у нас профили в институте. На любой профиль воспитатель детского сада добро пожаловать. Сейчас подождем. Может, еще вопросы появятся? Так, вопросов больше нет, и можно, в принципе, заканчивать. У вас есть что-то дополнительно сказать? Возможно, пожелания будущим студентам. Института. Ну, по мы ждем вас в стенах нашего института, в стенах нашего университета, наш университет наиболее на сегодняшний день ну он федеральный, один из десяти федеральных университетов страны. Так что статус у нас хороший. Педагогическое образование у нас мы состоим в топ 100 то есть по профилю педагогического образования наш университет находится в топ-100. То есть у нас 90-е место в таком в международном профиле. Да? В мире, да. угу. Так что у нас статус высокий, добро пожаловать. Мы всех ждем, как собственных россиян, так и всех иностранцев, которые хотели бы получить высшее образование в нашем университете. Добро пожаловать. Спасибо большое, что ответили на вопросы, и спасибо огромное, что пришли. Спасибо. спасибо, спасибо. Дорогие абитуриенты, я напоминаю вам, что вы свои вопросы можете задавать в инста-аккаунте Казанского федерального института. И на этом все. С вами была Елена Челицына. Всем пока.